Всем приветики! У нас новое поступление товара мы получили новогодних, поющих, танцующих Дед Морозов. Идут они в красивой такой новогодней упаковочке. Работают они от трех пальчиковых батареечек. Сейчас я его открою и вам покажу. Посмотрите, какой Дедушка Мороз в красивой меховой роскошной шубке. Какие у него добрые глаза, щечки такие хорошие, красненькие, борода. Смотрите, какая красивая. В руке у него здесь подсвечник. Сзади у нас шубка красивая, шапочка у него меховая, шовчики прошиты все ровно. Сейчас покажу, где вставляются батареечки батареечки я поставила, сейчас мы включим и послушаем, как дед мороз пляшет и поет. Ну как вам, Дедушка Мороз? Я думаю, это будет отличный и хороший подарок на Новый год и Рождество. Порадуйте себя и своих близких. Не забывайте подписываться на наш YouTube и Телеграм канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Доставочка у нас по всей России. Всем хороших и выгодных покупок. Всем пока-пока.